Счет интервью с Абу Омаром, который разговаривал с тобой, как с братом, был как-то добр к тебе, а ты в это время слишком хладнокровным, как будто обращаешься с незнакомым. Эти братья трудятся, как и ты. По поводу обращения Костекского я уже ответил, а вот по поводу интервью с Абу Омаром тебе не кажется, что ты как-то, по-моему, может, это твое личное какое-то впечатление, либо ты целенаправленно сейчас э, пытаешься вести людей в заблуждение. У нас было взаимо, взаимно, с, со взаимным уважением общение с Абу Омаром, и я не только считаю, он является моим братом. Я не знаю, с чего ты так решил, что я с ним как-то не так разговаривал. У Абу Амара, да и вообще ни у кого до тебя не возникало вот подобных претензий ко мне.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 Сделали некое восстановление. Там восстановили древнюю мечеть, которая была у них в одном из селений, восстановили башню Терлоевскую, там в другом месте. И вот мой близкий хороший друг, который из Тейпа Терлой, он повез нас туда, и мы поехали наши шашлыки, там ну, посмотреть немножко по горах. А эта зона, чтобы попасть туда в Терлой мок, нужно, нужно выехать в пограничную зону. То есть стоит пограничный пост, и туда только по пропускам можно попасть. Но тогда один из Терлоевских а, старейшин, он договорился с пограничниками, я не знаю, как ему это удалось, но он договорился, что те люди, которые едут в Терлоев Мох, они будут без пропусков их туда а, допускать, на эту зону. И вот, когда значит, ты едешь туда, Терлоев Мох, ты проезжаешь по этой дороге, по вот этой вот, в 98 начатой, сделанной со стороны Ичкерии, она была сделана до границы, по-моему, со стороны Грузии она не доделана, я точно не знаю. Но вот по этой дороге ты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 то по сути со стороны Чечни она уже готова. На нее даже не. Ну, асфальт, конечно, положить было бы хорошо, но даже без асфальта она такого хорошего качества.